Оказывается, оказывается, представляешь, эта штука весьма очень удобная. Рокета-лаунджер. Оп, оп, оп, бам. И его нет, понимаешь? А, нет, он есть, он бессмертный. Давай, пацаны, что как жизнь? Чё как дела? Чё? Не понял. Василий, Василий, ты чего? Это, помо... Василий, ты оху... Ты не Василий. А, вот он, Василий, вы посмотрите на него. Ты наказан. Понял? Ты понял, я сказал, Василий. Ди, 8 рестарсов. но ну, это я спешил просто. Просто спешил. Опять соседи, что ли, сверху затопили. Да вы задолбали, а, Васи? Это... А как бы... Это... Это да. Это... Это интересно. Блёха, муха, как тут хорошо, бля Это так страшно и прикольно, и так атмосферно Еще это вода, а у меня немножко боязнь воды В целом вообще живой, не живой, мертвой. Какое чувство, что за мной кто-то следит Чёртвою жатые да, вот эти вот, да Именно вот поэтому мне и не хочется Да, вот это да Да, это мне сюда, я по... Здравствуйте, здравствуйте Да, приятно познакомиться Меня зовут Улитас, если Ай Ну, грубо, я, между прочим, знакомлюсь А вы вот так грубо У него по-любому вторая стадия будет По-любому, я тебе зуб даю, что у него вторая стадия сейчас будет Ой, бля Парни, а вы в курсе, там, кодекс морали Или чего-нибудь, не Вдвоем нельзя нападать на одного Это как бы нечестно, нифига Пацаны вы ж вы должны знать такое Такое вы должны знать Что они вытворяют, эти кентакли Хентай что ли, или что происходит мышь твою, мою Вашу Тетю, я <coughs> Не жалко, забирай, типа Я не жадный, если что Вот, на, ешь на. В рот прямо Прямо в рот, я Понял, ты любитель в рот, так что это Я считаю, это вообще нечестно Так-то меня насилуют. Морально и физически. В две щели. Понимаешь? Оп. Оп. А, я на него залез. Это так и надо? Или... Да. Или я молодец? Что это? Это Три раза? Серьезно? Это босс вы хотите сказать? Кажется, я попал себе в родной дом. В ад. Ну да. Уютненько. Чисто мой стилек. В чем прикол? Это вайленд, Это должно быть сложно. Но, типа, нет. Вообще не сложно. Очень даже легко. Скримеры сейчас пойдут. Хотите меня запугать морально? Нет, это у вас не получится. Потому что морально я еще сильнее, чем физически. Тури, сейчас скример какой-то будет. Это мне прыгать туда вы хотите? Ну ладно, давай, давай. почему нет? ой ой А, ну вот он. Вот он мой дом. Ад настоящий. Да, пацаны, вы такие слабенькие. Что, что, что, что это? Неаа. Блин, они такие слабые. Да я любого порешу. Я любого порешу. Ты, может? Получай. Может, ты? Получай. Они вообще изичные. Может, я с сложностью ошибся? Да нет, вроде Вайланд выбирал. Уж слишком легко. Но это детский сад, серьезно. Очень легко. В аду еще должно быть сложнее. Но в аду еще легче, чем не в аду. Промазал. Ты просто... Нубик, нубик, стрелять не умеешь. И это вот все? Это это вообще. Это слишком легко. Видео в понедельник не было только потому, что я был смертельно занят одной проблемкой. Но и все, решил. Видео такое короткое из-за этой проблемки. И дабы растянуть хронометраж, я добавил сюда и этот, если так можно сказать, сценарий. все сценарий закончился. Удачи, пока.